Так, дорогие друзья, всем доброй ночи. А уже не совсем ночь, уже почти утро скоро будет. Давно хотела эту тему озвучить. Вот сегодня тот самый случай. Со вспышкой немного не очень удобно говорить. Во-первых, мало. Хватит зарядки и некое таинство теряется. Распутие. Вы называете их перекрестки, мы называем их распутие. Я вам говорила, объясняла, что магию. Магии обучать нельзя, но магию можно объяснить и рассказать, чтобы обычный человек понимал, что такое магия для для чего, что происходит, какой имеет смысл и прочее. Я сегодня вам расскажу о перекрестках в магии, о том, что известно, о том, что неизвестно, что малоизвестно, какое имеют отношение перекрестки к магии и к... Как относятся к перекресткам в различных культурах? В армянском языке перекресток звучит как хач-мерюк. Что если разделить эти два слова хач, крест, мерук, умер? Крест умер. Здесь сила креста умерла. Здесь сила христианства умерла. Заканчивается сила религии и начинается власть тёмной силы. Для начала объясню, что такое распутье в магии, какую они играют роль. А потом объясню определенные приметы, связанные с перекрестком и какую роль они играют в разли различных культурах. Раздорожье, распутье, перекресток. это пересечение четырех дорог. То есть, точнее, две дороги образуют крест, но уходят четыре дороги. Вот и получается, что Четыре дороги соединяются, выкидывая идиота в черный список. Мы сейчас про мантры буддистские обсуждаем или про что. Вы название читать не можете. Я должна сейчас сидеть, буддистские мантры объяснять тогда, когда я говорю о перекрестках. Правильно? Я просто буду выкидывать идиота в черный список, чтобы спокойно провести прямой эфир. Дорогие друзья, четыре, четыре дороги соединяются в одну. Они сходятся воедино. Мир состоит из четырех сторон. Четыре стихии существуют в мироздании. Во многих культурах четыре божества главных. Естественно если такое огромное количество одинакового силового значения то четыре дороги они должны что-то означать и к чему-то привести это портал соединяющий все стороны мира чаще всего аварии случаются на перекрестках слышали такое чертов перекресток Проклятый перекресток, гиблы перекресток. Если мы начнем э, листать сводки аварий, вообще всегда убийства, аварий, очень многие, основное количество происходит возле перекрестков. Э, люди это объясняют тем, что резкий поворот э, на перекресток. Значит, поворачивают, не, не вписываются в обочину и так далее, и так далее. Или не видны, вот машины сталкиваются. А на самом деле перекресток это портал. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Иногда эти порталы могут помочь. Но есть порталы, которые гиплые. Итак. Распутие или раздорожье – это врата в мир теней, в иной мир, в потусторонний мир, в мир духов. Врата, то есть портал. Вы называете это портал, это врата. Вот смотрите, для сравнения. все, что я здесь расставила. Это божества, это силы, это культовые, ну, кроме, скажем так, бюста великих людей, хоть, хотя они тоже силовое поле, они тоже свою силу оставили в этом мире. Они не боги, но они такие маленькие башки, я бы сказала, тысячелетиями о них говорят и усиливают их эгрегор. Это порталы. Со временем они будут усиливаться и усиливаться. Это открытые ворота потусторонний мир. А перекрестки, где тысячелетиями люди проходили, там тем более портал и ворота. Обычных людей, естественно, это пугает, но в магии перекрестки играют огромную роль. Там можно навести порчу, откупиться и отцепиться от э, темных, не очень хороших сил. Там можно излечиться. Я как-нибудь вам дам заговор для излечения ног на воду, которую нужно потом выливать на перекресток. Перекресток обладает практически такой же энергетикой, как кладбище. На кладбище можно вылечить человека, можно сгубить. Перекресток может помочь, на перекрестке можно откупиться, на перекрестке можно сделать ритуал на деньги, на перекрестке можно попросить власть, на перекрестке можно снять вековуху с женщиной. Но на перекрестке можно и сгубить, на перекрестке можно и накликать. Вы знаете, что если вы станете на перекрестке, прямо посреди перекрестка, по всем четырем сторонам будете поворачиваться и громко кричать имя любимого человека, через короткое время он объявится без никаких ритуалов. Потому что это место настолько насыщенное энергетически, что даже ритуалы никакие не нужны, чтобы вас услышали. Дорогие друзья, почему на перекрестке оставляют колдуны откуп? Почему посвящение на перекрестках лесных проходят, делают сами себе? Почему на лесных перекрестках просят жизнь врагов своих? Они очень насыщенные энергетические места. Почти как кладбище, почти как гиблые места, почти как, скажем болотистые места, скоплений духов. Почему люди посещают места силы какие-то, почему люди те же монастыри, например, посещают и говорят, мне легче стало, хотя это на время облегчение и обманчивое. Но они же посещают туда, там скопление духов. Им кажется, что им стало легче. Но если они посещают места, скажем, нехристианские, вот они посещают места, где были древние храмы, капища. Они безопасны? Тоже нет. Не каждый человек выдержит эту энергетику. Когда говорят, вот места силы, некоторые там каждый день выставляют. Вот мы, я на местах силы была, я такая сильная ведьма и так далее, и так далее, и прочие, прочие. Эми, я вас поняла. Спасибо большое, мне очень приятно. Когда все время выставляют вот такие вещи, это не говорит о том, что эти люди вернулись оттуда прямо полные сил и энергии. Это может быть и наоборот хуже, потому что в таких местах и подселений бывает. Знаете, иногда человек посетил такое интересное место, там какой нибудь скажем, ну, ну все что угодно, замок средневековый, где короли были и так далее и так далее но там были еще и тюрьмы там были и казни я знаю людей которые в Тауэре в Англии посетили место обезглавливания Анны Болейн. Вот они посетили, вот это место посмотрели. Вот, представляете, вот здесь это происходило, казнь и так далее. И после этого у нее начались странные сны. Она начала говорить разными языками, сама не понимая, что с ней происходит. Подселение, там же духи, там страдания было, там темные там духи. А человек радостно говорит, что набрала силы энергии. Какой силы энергии, если в этом месте была казнь? Кремль. Такой же портал. Что такое Кремль? Кремль? Лобное место. Революции были там, казни были там. Стрелецкие казни, перевороты, царские перевороты. Вспомните времена смутные, когда минины пожарские отстояли, когда княгини там были, когда зашли там трупы и валялись просто женщин, детей, когда они воевали с иностранными интервентами с поляками, с литовцами, когда людей вешали, пришел лже Дмитрий первый, второй, Марина Мнишек, когда пришел к царству Михаил Романов и повесили десятилетнего варенка Ивана там сыном лже Дмитрия второго и Марины Мнишек. Понимаете, место казни, когда Иван Грозный там рубил головы. Когда Екатерина Великая наказала Пугачева, но правда не там, э, скажем так, наказала. Ну, вот это место общей площади, она на самом деле охватывает вот это все это место, понимаете, казни, убийства и так далее. Поэтому очень, очень часто, когда фотографируются, там сущности выходят, там выходят всякие разные изображения души людей духи и прочее-прочее так вот вот это все порталы и вот похожие энергетики обладают и перекрестки я не говорю что через перекресток проходить нельзя я говорю что в перекрестке на перекрестке подбирать всякое нельзя но мы сейчас до этого доберемся Так вот, хотите позвать своего милого, стоите посреди перекрестка, на все четыре стороны, поворачиваясь, громко зовете его имя, как будто он там где-то писает, извиняюсь, Вася, и через короткое время он даст о себе знать. Это не говорит о том, что у вас будет любовь и прочее, это говорит о том, что он отзовется. Так вот, перекресток, э, на перекрестке мы откупаемся, отдаем там дань, на перекрестке идем, просим, потому что оно сразу идет в мир духов. Это ворота, портал. Почему вы откупаетесь под э, деревьями? Считается, что на деревьях живут духи, духи передают потусторонний мир то, что вы просите. Вот вы попросили, там сняли порчу, принесли все это, кинули под дерево, да, или закопали, оставили откуп, сказали откупаюсь. Вы сказали для них откупаюсь для этих духов и ушли. Вот через портал э, духов это все ушло туда. Дерево корнями уходит в, в, в мир мертвых, корнями идет темный мир, то есть там-то мира нет духов под землей, но есть энергия земли, а ветки поднимаются наверх, да, в белый мир. Именно поэтому дерево имеет энергию и мертвого мира, и живого мира. Она между мирами стоит. Но если под деревом вы откупаетесь, оставляете и от отправляете сигнал, тем духом, которые всегда были с людьми, всегда их слышали, помогали, на перекрестке портал немножко иной. На перекрестке портал темных сил. Это врата в, в темный мир. В мир духов, в мир демонов. В африканской вообще э, магии, да, магии Вуду. Э, элегуа, открыватель перекрестков. Пока его не позовешь, Элегуа или Легба по-разному его называют. Пока его не позовешь, пока не попросишь открыть перекрестки, да, на печку тоже кричат и с дымом уходит. Это бытовая магия называется, я об этом говорила. Магия, которую узнали наши предки. Бытовая магия. А именно поклонение, Просьба и получить. Вот Легба или Легуа. Когда начинаешь заговор Вуду, нужно попросить его открыть перекрестки, то есть открыть порталы к богам. Только через него боги слышат просьбы. Так считается в магии Вуду. Что если не открыть перекрестки, то тяжело, очень тяжело этого добиться. Только когда ты много лет практикуешь и работаешь силами Вуду, да, тогда можно сразу получить. Или когда тебе дает ведьма. Та ведьма, которая знает, какие нужно говорить слова, чтобы сразу духи услышали. Но если человек не знает, как это все происходит, если человек с этим не знаком, ему сначала говорят, нужно открыть перекрестки, чтобы тебя услышали. Так вот. <клышь> Перекресток ⁇ это место, где встречается мир духов и мир, мир живых, где встречаются врата в темный мир, где открываются порталы и где сразу же уходят сигналы, то есть уходят посылы туда, куда нужно. Но не следует думать, что все перекрестки сильные. Нет, дорогие друзья, не все перекрестки. Есть гиблые перекрестки, есть сильные перекрестки, есть перекрестки активные, есть перекрестки пассивные. Видите, свеча как ошалевшая начала гореть. Хотя здесь ничего не двигается вообще. Итак. Как работают с перекрестками ведьмы? Они должны прийти к этому перекрестку и просить, призывать. Они призывают сущности, силы, то есть отправляют посыл, чтобы те э, воплотили их в реальность. Смотря какой посыл. Может быть, они пепел, фотографии своего врага или волосы приносят рассеивают по перекрестку и просят его наказать, чтобы все порталы открылись, чтобы все духи всех сфер за него взялись и наказали. А может, наоборот, Приходят и просят за человека, чтобы перекрестки открылись, и все духи начали ему помогать, и дали ему возможность спастись. Потом откупаются, расплачиваются. Дорогие друзья, духи питаются молекулами, то есть ароматом еды, напитка и так далее. Они берут себе энергию для того, чтобы исполнить. Я извиняюсь, конечно, но ты когда за лош... лошадьми, то есть когда лошади тебя везут, да, то ты кормишь этих лошадей, чтобы у них сила была. Они должны есть, чтобы суметь бегать. То же самое. Если ты призываешь духов, ты должна их чем-то кормить, чтобы они исполнили то, что ты хочешь. Ты должна им энергию дать. А потом ты даешь откуп, например, силу врага, который, за которого они возьмутся и будут его жрать. Почему так происходит? Вот кто-нибудь скажет, вот как так можно? Вот кто-нибудь пришел, натравил какие-то силы невидимые, мы это все не видим. И э, они начинают питаться его энергией. Как так вообще возможно? Почему, например, э, кто-нибудь должен натравить на меня какие-то силы? Начнем с того, что не у каждого человека есть сила на вас, на кого-то натравливать. Когда мне начинать писать о том, вот моя соседка колдует, моя свекровь колдует, моя бабушка колдует, еще кто-нибудь, мне смешно. Вы думаете, что каждому человеку духи подчиняются и будут наводить на вас смерть? Если вы так думаете, вы глупые люди. Подобного ранга духи, которые должны наказать, жрать жизнь человека, они подчиняются только человеку силы. Если человек силы, кто-нибудь скажет, а вдруг человек не виноват, а на него человек силы навел, исключено. И исключено, чтобы человек был невиноват, и пришли, заказали, я взяла и навела на него. Если я наведу на невиновного, оно сработает. Но я за это получу определенное наказание. Или меня остановят. Исключено. Чтобы на невиновного человека навели, и оно дошло. Если человек невиновен, его приведут и спасут. Но почему на человека можно навести, на невиновного? Объясняю. Если у человека род проклят, если у человека родители прокляты, если у человека связь с человеком уже проклятым, он может из-за них пострадать. Род не защищает человека. Род слабый. Вот взяли, навели на человека, он не виноват. Вот ребенок родился больной. Он не виноват. Спрашиваем, почему? Почему ребенок не виноват? Он страдает. Вот он родился Дауном. Почему? А помните, я недавно вам сказала Собачья кровь. Рот, рот сам себя извел, рот себя довел до этого. Рот не осудил брак между братом и сестрой. Рот с этим смирился. Род наказался, и ребенок рождается больной. Наказание рода. Да, он не виноват, но он, но он тащит крест своего рода. Он отвечает за них, хочешь, не хочешь. Это вселенская справедливость. Кто-то был чекист, расстреливал молодых людей, убивал их по подвалам и так далее, пытал. Его дети, внуки приходят ко мне, и я говорю, вы знаете, у вас дед... Дед убивал молодые жизни, вы сейчас вот все молодые, то наркоманы, то алкоголики, замуж выходят мужья, то бьют, то непонятно что делают, то умирают. Вы, у вас, у молодых нету жизни, потому что ваш дед уничтожал роды, то есть рода, если правильно сказать, род-то уничтожал, вот его род уничтожают. А мы же не виноваты. Да, вы не виноваты, но вы отвечаете за них. А где тогда будет справедливость? По сути, вот то, что получает род, это вселенская справедливость, дорогие друзья. Вселенная справедливо наказывает род. Потому что вселенная нам говорит, не забывай, за твои подлости отвечают твои дети. Вот сегодня человек, например... Э... Я устала. Вот сегодня человек делает тебе гадость. Ты добиваешься успеха, поднимаешься. Человек приходит, начинает звонить на твою работу и говорить: там, увольте, вот он педофил, его там подозревали. Туда-сюда начальник зовет и говорит: Увол... увольняйся, мне проблемы не нужны. Человеку сломали жизнь. Берут, кидают в соцсети. Вот он педофил, он вот такой был, вот подозревался, мы увидели, были фотографии, все, весь мир начал его обсуждать. Пришли с проверками, ничего не нашли, но он его опозорил, он сломал ему жизнь, или она. Сломали человеку жизнь, карьеру, все, все сломали, разбили. Человек пошел, повесился, потому что безысходность, хотя у него могла быть могло быть прекрасное будущее, но он не смог побороться с системой, с травлей, не смог. Начали ему подъесть, обрисовывать, сидит тварь, хихикает и говорит, вот, я с тобой справился. Я знаю случай, когда показывали недавно бабка, полоумная бабка, в каких-то комментариях ее обидела какая-то женщина, она начала звонить в социопеку, говорит, что отец детей насилует, она начала милицию, прокуратуру, эту семью проверяют каждый день. Она говорит, я уже устала, я ходила по всем инстанциям. Эту тварь старую, ей позвонили журналисты, Говорит, а вы их знаете, почему это делать? Хочу и делаю, это мое право. Она говорит, если я напишу на ее заявление, с ней что-нибудь сделают? Нет. Это ее гражданская позиция, она обязана сообщать, если подозревает. Вот тварь сидит и хихикает, она... Портит, поганит жизнь людям. Вот это старая мразь. Пока она не сдохнет, эти люди не освободятся. Потому что выхода нет. Замкнутый круг. Их каждый день проверяют, а эту суку не проверяют. И никто ее не возит в больницу. Понимаете? И все, и хихикает тварь, сидит и говорит, ну и отлично, вот мне с рук сошло. Вот и хорошо. В сталинское время писали люди на людей доносы, людей расстреливали. Одна тварь из Одессы написала столько доносов, что по ее доносу больше 7 тысяч человек расстреляли. В итоге, когда она уже заколебала, эта старая дева, 40-летняя, дома сидящая, ее обвинили в каком-то шпионаже, ее расстреляли, эту суку. Понимаете? Вот смотрите. Человек делает подлость, Человек убивает кого-то в лесу, забирает деньги. Там из за 200 рублей убил ушел себе спокойно. А у него дома дети. Он нормально пришел домой, детям купил игрушки за эти деньги. Похеру. Его не нашли, его не наказали. Он так и прожил до старости, помер. Приходит момент, у детей жизни нету. У внуков жизни нету. Рождаются больные дети, умирают дети в младенчестве. Разводы, разлады, рушатся, ничего не получается. Приходят и говорят, что происходит? Я говорю, род отвечает, у вас прадед вот такой делал. Ну за что? Ну мы же не виноваты, да. Но ты его продолжение, ты его кровь. Вселенная должна как-то наказать. Вселенная вот так и наказывает. Кто-нибудь говорит этим людям, что за это будут его дети платить? Говорит. Народная мудрость говорит. Религии говорят, все говорят, за семь поколений будете платить. А кто вообще слушает э, этому всему? Кто на это обращает внимание? Никто. Никто не обращает, всем пофигу. Да, господи, какие дети будут отвечать, фигня это все. Вот дети, внуки, правнуки начинают отвечать. Так вот, на ваш вопрос, невиновный человек почему страдает? потому что предки сделали вот сделали они и ты будешь страдать пока ты не придешь пока ты не попросишь у пока с помощью ведьмы это не снимется не закончится не закроется ты будешь страдать а почему а потому что когда уже срок подходит когда этот рот уже расплатился тебя подсознательно направляют здесь тебя спасай все. Срок закончился, все, хватит. Твой род заплатил за это, отсидели вы все. Иди, освобождайся. Ты идешь, откупаешься, ты идешь э, с помощью жертв, отдаешь это все, откупаешься и спасаешь себя. Понимаете? Абсурда нет. Все закономерно и логически расставлено. Теперь. Вот. Приходят губить на перекрест кого-либо. Как правило, губят человека, который... Это не амнистия. Это конец страданиям. Амнистии не бывает. Они должны выстрадать до последней секунды, сколько дано времени, столько они будут страдать. Отправляется людям через перекресток. Порталы. Там порталы, там духи сразу слышат. Теперь, все ли перекрестки вообще используются в магии? Я помню, когда одна женщина сказала, ой, а как я откуплюсь, там постоянно машины еду, я даже не знаю. Вы представьте, вот какими мозгами надо обладать, чтобы подумать, что надо откупиться на перекрестке, где МКАТ. Пересекаются дороги, вот на Мкаде она рядом живет, на Горьковском, ой, там же ж машины едут. То есть вот какими мозгами надо обладать, чтобы подумать, что надо откупаться вот на этом перекрестке, где каждый день по тысяче машин проезжает, где нет светофора, где нет ничего, где заборами ограждено вот эти две большие дороги. Вот какими мозгами надо обладать? Я не знаю, такие мозги существуют на Земле. Так вот. Не каждый э, перекресток считается активным или сильным. Любой человек отвечает за свой род, неважно удочерили или нет. Любой. Теперь смотрите, перекресток пеший. Он чаще всего используется для э, перекида чего-то, чтобы забрали. Чтобы на себя взяли. Вопрос: а вдруг ребенок возьмет? А вдруг невиновный человек? Как начнут курицы кухонные там, лепетать? Невиновный человек не возьмет. Я откупалась на перекрестке и ушла. Не оглядываться, нельзя оглядываться. Объясню почему. Ушла, на следующий день иду, мой откуп еще, ну, естественно, лежит. Духи же не забирают это, они берут энергию. Проходит конченый алкаш, который терроризирует э, вот весь наш дом тогда. Вот этот конченый алкаш, который песни, пляски включает до утра, прошел и все эти деньги собрал себе. Через некоторое время его не стало. Я не знаю, куда он делся. То ли помер, то ли уехал, то ли его в турдом забрали, то ли сел. Хрен его знает, но он исчез. А это был уже обед. Я шла, я шла и мимо проходила пеши перекресток. И издалека увидела, что там монеты, водка, все стоит, как было. То есть не, никто не тронул. Тронул э, кто? Тронул тот, который должен был взять. Понимаете? Вот тот и взял. Так вот, невиновный человек никогда не подберет ни откуп, ни э, водку, ни сладости, и ребенок не подберет. Я вас уверяю. Ребенок 10 раз пройдет мимо, не заметит их. Просто не заметит. Вот скажешь, ой, а там конфета, вот тогда он увидит, что там конфета лежит. Почему? Потому что эти откупы ждут своих жертв. Они прекрасно знают, кому их отдать. Так что когда говорят, ой, а вдруг порчи ваш, который вы показываете, ребенок возьмет сделать или подросток, а вдруг вот эти откупы, перекиды какой-нибудь невинный человек возьмет, это самые тупые люди, которые существуют. Потому что в магии нет понятия, а вдруг. Магии нет понятия вдруг. Понимаете? В магии все закономерно. Сейчас извиняюсь, посмотрю, что там. У нас звук постоянно эти, а, шишки падают. Какой-то звук был непонятный. Ну ладно. Далее. желательно, не всегда, но желательно, чтобы там не было асфальта. Хотя иногда очень силь, сильные перекрестки, энергетические сильные перекрестки асфальтируют, но при этом они не теряют свою силу. Поэтому сказать, что асфальтированный перекресток не силен, будет неправильно. Желательно, чтобы он был не асфальтирован. Но сейчас иногда и в лесу асфальтируют перекрестки, и такое есть, и в лесопарковой зоне. Но эти перекрестки, как были, так и остаются местами силы. Или многолюдный, или малолюдный. Малолюдный малолюдны для того, чтобы сделать ритуалы порчей. Многолюдно для того, чтобы откупиться и попросить оттуда силу денежную. Потому как кидаешь туда маг, например, сыпишь и говоришь, сколько ног вступает на этот маг, столько денег в мой кошель. Или берешь с этих перекрестков пыль или песок, собираешь воедино и читаешь похожий ритуал. Я знала такой случай в Дагестане, когда он украл молодую девушку, якобы он развелся, они вместе жили, родня приняла, участвовала в этом ракобесии, все там все знали, что он, что он за фрукт и зачем он это сделал. И когда она родила ребенка, они ее выгнали. Они её просто выгнали из за ворота, прям с роддома взяли, привезли домой, выгнали, собрали вещи и сказали, что э, что им нужен был ребенок, потому что его жена не может родить. Она пошла домой, пыталась вернуть ребенка через суды и так далее, не получилось, пошла повесилась. И мать сказала что если вы сгубили моего ребенка, пусть у вас в роду не будет детей ни у кого. И вот ее научили, она пошла с шести перекрестков или шести сейчас, я не помню, есть различные варианты. Принесла песок, пыль одной женщине, она заговорила и так кинула им через ворота. И вы знаете, у них начались выкидыши. Они просто не могли родить. Лет на 20 у них в семьях остановилось рождение, рождаемость. Просто встала. Все стали бесплодны. Дочери выходили замуж, их выгоняли за бесплодие, возвращали обратно. В итоге подумали, что этот род порченый, и перестали давать им девушек, и перестали брать их девушек замуж. Вот род просто остановился. И очень больших трудов и больших жертв стоило снять это. Потому что они ну, просто расплатились сполна, не осознали, поняли. Но уже было поздно. Так что перекрестки обладают такой силой. Перекрестки могут остановить просто весь род. Надо просто знать, как просить и что делать. Дальше. Чем старше дороги, чем старше перекрестки, чем больше было там всякого происходило, особенно места, где были сражения, места, где были э, убийства и прочее, прочее. тем сильнее работает э, сила перекрестков. Но есть перекрестки отрицательные, есть перекрестки положительные. Это тоже чувствуют колдуны. Перекрестки на кладбище их используют в основном для порчи или для откупа по гостному духу, чтобы он послушал и помог. Кладбищенские перекрестки обладает особой силой, мертвой силой. За кладбище выходит на первом же перекрестке. Например, есть такая работа, но ну, я потом объясню, берется с определенных могил земля и сыпется на первом же перекрестке, когда выходит, и враги отстают от человека. Точнее, они ничего с ним уже делать не могут, он становится неуязвим. Я как-нибудь этот ритуал вам дам. Но это перекресток э, выхода от кладбища, не, не на кладбище. Есть перекрестки церковные или перед церковью, где наводится человеку нищета. Знаете почему? Потому что по этому перекрестку чаще всего идут нищие просить подаяние. Это их место. Веками шли по этому перекрестку. Там портал нищеты открытый. Кстати говоря, о нищете. Как-нибудь сниму, вам скажу. Есть боги нищеты в каждой культуре, которым поклоняться не стоит. Ну, например, Кришна. Многие говорят, что Кришна и Христос имеют общее происхождение, общее, э, э, общую идеологию. Христос родился в Хлеву, был богом нищебродов, Кришна родился в тюрьме. Вот те индусы, которые кришнаиты, они живут в нищете. Те индусы, которые поклоняются Лакшми, Ганеше, Вишну, вот таким вот богам, они, как правило, верхний слой, верхняя каста. Кришну, он бог ни низких каст. Кришну, Хришну или Христу или Христос, он очень э, схожий с ним по философии. И многие говорят, что вот философия христианства как раз оттуда и пошла, от кришнаизма. Так что вот этот вот кришнаизм или Кришна – это точно такой же бог нищебродов. И те индусы, которые поклоняются Кришне, они нищие. А те, у которых дома Ганеша, Лакшми, Сарасвати и так далее, они живут богато. Заметьте, даже те, кто поклоняется Кали, живут богато, чем те, которые поклоняются Кришне. Вы думаете, почему в Индии нищета и взлет, палаты и лачушки? Потому что есть боги высшей касты, есть боги низкой касты. Понимаете? Это к слову, что Кришна и Христос, христианство и кришнаизм имеют практически общие корни, общую философию. Не считать, тюрмы, хлевы, подаяние, ничего не проси, ничего не хоти, ни к чему не стремись. Запомните, какому Богу вы поклоняетесь, такая жизнь у вас будет. К какому Богу вы поклоняетесь, ему и равняетесь. Таким вы и станете. Вы благодарите Фортуну, вы поклоняетесь ей, вы ей приносите благовонию, ей приносите э, откуп и ставите ей алтари. Ф вы станете похожи на нее. Вы будете фортовое, удачливая на вершине судьбы. Будете кланяться христианскому Богу, будете нищеброды, гонимые, как все святые великомученики. Будете э, кришне поклоняться, по тюрьмам до да посылкам вся ваша жизнь пойдет. Но не обязательно в тюрьме сидеть, но вы всегда будете вне закона. Потому что есть боги нищих, а есть боги богатых. Я об этом тоже как-нибудь сниму. Пойдемте дальше. Самые сильные перекрестки для магии – это все же лесные перекрестки. Лесные перекрестки и если на лесном перекрестке вы увидели даже бриллиант, не берите. Откупаются от смерти э, самыми дорогими вещами. Жадность вас подведет, если вы это возьмете. И Откупается таким образом, чтобы человек ну, не мог устоять перед соблазном. Ну, например, очень могут быть 10 тысяч долларов, веером вот прям лежит. Вот перешагни через этот соблазн и не бери их, когда стоит как квартира. А есть люди, до которых 10 тысяч долларов – это фигня. А они заболели и никак не могут вылечиться. Миллиардеры они говорят, купи золотые вещи крупные, возьми большое количество доллара и скинь на это свою смерть, учат их или скидывают. Скинул человек, принес вот прям вером, положил на перекресток и рядом золотые вещи, и пошел. Какой нормальный человек потеряет на перекрестке вот так веером деньги и золота? Никто. Откуп от смерти. Много было таких моментов, когда люди брали, чихать они хотели. Был такой момент, когда мужчина пропил деньги, которые жена дала для того, чтобы он купил подарок ребенку. Вот он пропил эти деньги, не знал, как пойти домой. Начал прогуливаться по кладбищу, выпивать там водку, которую оставили. И увидел могилу ребенка и взял куклу. И понес и подарил своей дочери. Дочка порадовалась, потому что кукла дорогая, очень красивая. Вот могила там закрытая под навесом, естественно, кукла свежая сохранилась, тоже ничего там не не тронули игрушку. Богатые родители принесли ребенку куклу. Он принес и отдал. А что вы хотите от деградированного алкаша? Вот он отдал, лишь бы жена от него отстала. Жена еще удивилась, как ему денег хватило на эту куклу. Он сказал, что там была распродажа, мол, вот за копейки просто купил. Он на этом не успокоился. Еще и жене взял оттуда цветы и принес радостно день рождения. Поздравил. Через некоторое время ребенок начал ночью просыпаться, кричать и плакать. И говорила, что... Когда я ложусь спать, открывается дверь, приходит какая-то злая девочка и говорит, отдай, верни мою куклу. Ребенок начал чахнуть и умирать просто. Не могли понять, что происходит. И посоветовали ей пойти к одной цыганке. Когда она зашла к ней, та сказала, у твоего мужа ни стыда, ни совести, а ты, шалава, живешь с таким скотом, который твоего ребенка губит. Она не поняла, о чем речь, и та сказала ей, а ты знаешь, откуда эта кукла? Это из кладбища, неси обратно и отдай ей этой девочке, иначе она ее заберет. Вот она пришла, кинулась на мужа, начала бить его и пытать, где он это взял, эту куклу. Муж рассказал, где он взял. Она эту куклу взяла, повезла, извинилась, попросила прощения, оставила у этой девочки. Ребенок пошел на поправку, она с ним развелась. Вот такие случаи тоже бывают, когда мир потусторонний, а здесь вообще хуже, мир мертвых вмешивается в жизнь человека. Из-за глупости людей. За что наказали ребенка, который не виноват, спросите вы. За что наказали? Да, мать ее наказали за то, что она живет с таким существом. Просто сказали, ты не дорожись своим ребенком. Тогда пускай он хоть уйдет, не мучается в такой семейке, которую ты создала. Понимаете? Если ты чего-то не ценишь, у тебя забирают, и ребенка в том числе. Так вот, если оставляет на кладбище, и это откуп смерти не вам. Это принадлежит уже силе смерти. Его забирать нельзя. Люди, которые там выпивают, люди, которые подбирают конфеты, люди, которые берут еще что-нибудь, они свое поколение просто э, подвергают нищ нищете вечной. То же, то же самое секонд-хенд и прочее. Дорогие друзья, я понимаю, что хочется взять... Я в студенческие годы, в 90-е, когда вообще было очень тяжело с деньгами, я тоже покупала в секонд-хенде вещи и носила, потому что у нас не было выхода просто в то время. Но потом, когда появилась возможность, я перестала вообще думать о секонд-хенде. Если человек покупает дешевые духи, Запомните, он всю жизнь будет покупать дешевые духи. Если человек берет секонд-хенди, он всю жизнь будет поношенные вещи, вещи носить. Ему на больше не дадут. Просто запомните, когда я говорю, мне говорят, у вас высокомерие, не у всех есть возможность. Накопите. Накопите месяцами. Купите маленький флакон дорогих духов. И после этого у вас все время будут дорогие духи. Вам будут дарить эти духи. Вам зарплату повысят. Атрибуты богатства притягивают богатство. Атрибуты нищеты будут притягивать нищету. На себя экономишь, не хочешь купить. Жалко. Ну ладно, обойдусь я там, пускай какая разница. Возьму я э, суррогат. Возьму я поддельные духи. Возьму... Э, Ненастоящие. Есть там очень много китайских поделок духов, понимаете? То есть возьму э -э, ненастоящий. И ненастоящий будешь всю жизнь. У тебя всю жизнь будет именно вот этот уровень. Ты носишь бижутерию дешевую, ты всю жизнь ее будешь носить. Захотела, накопила. Пускай 5 тысяч, 10 тысяч, купила маленький бриллиант, маленький. Через некоторое время тебе дарят большой бриллиант. Потом шубу дарят. Потом появляется возможность машину купить. Запомните, атрибуты богатства притягивают богатство. Атрибуты нищеты притягивают нищету. Никуда не денетесь от этого. Итак, Смотрите, есть несколько вариантов перекрестков. Называется перекресток вот, вот такого образа. Х-образный. Вот так вот идет. Вот так. То есть не вот так, не вот так, как крест, а вот так. Таким образом. Таким образом расположенные перекрестки х-образные. Х-образные. Они подходят для уникальных ритуалов, то есть там можно делать и денежные, и все что угодно. Это порталы называются, скажем так, уникальные. То есть это порталы во все миры вот таким образом расположены. Если перекресток вот такой, то есть он не крест, а как православный крест, скажем так, да, вот кривой. Основное количество дорог вот так идет, а здесь идет вот, вот такое разделение перекрестков. Он в основном именуется чертовыми перекрестками. Вот такие вот, смотрите, большие дороги вот так идут, а здесь просто идет вот, собственно говоря, разделение, то есть Маленькие дороги уже идут, а здесь более большие, широкие дороги. Это чертов перекресток, вот такой. Не каждый перекресток есть чертов. Чертов перекресток вот такой, который напоминает славянский крест. Кривой, вот. Это чертов перекресток. Здесь в основном делают черные обряды. Если кому-то удается найти чертов перекресток, он, скажем так, очень удачливый колдун, потому что не все... Духи показывают чертов перекресток. Надо это заслужить. До этого надо дослужиться. Не каждой ведьме покажут чертов перекресток. У меня чертов перекресток две штуки я нашла. Я даже здесь нашла в лесу чертов перекресток. Две. Вот. Хотя те, кому я показала, тысячи раз проходили, они не понимали, что это такое. Дальше. Смотрите. Перекрестки матери Гекаты. Они е-образные. Вот, вот, вот, такие. Вот, подождите секунду, сейчас объясню. Вот, вот такие е-образные. Вот здесь заканчивается дорога или идет в поле, то есть дальше бездорожье, дороги нету. Здесь идет дорога длинная, здесь короткая дорога и еще одна длинная е-образный перекресток. Это перекресток гекаты. Вот такие перекрестки. Хотя она вообще во всех перекрестках бывает, но считается, что ее место обитания е-образные перекрестки, и тем более, если это е-образный перекресток в лесу находится. Вот. Там в основном призывают к ней. Если человек нашел е-образный перекресток, лучше часто туда не ходить. И собак не пускать туда, писать и так далее. Вот такой тип. Вот смотрите, одна часть уходит в лес, нету. Вторая часть очень длинная. И дальше. Подождите, до дома дойдем. Не смейте мне вопросы задавать, когда я разговариваю. Никогда меня не отвлекайте. Вопросы всегда задаются потом. Конечно, различаются. Трехпутный перекресток. Букву В. Вот. Вот так. Вот так идут. Пересекаются дороги. И здесь заканчивают. Ну, может быть, даже вот чуть-чуть. Вот так вот даже. Предположим. Просто показываю наглядно, что поняли. Вот. Тоже перекресток. Пересекаются четыре дороги. В-образный перекресток. Называется перекрестки преисподней. Считается, что здесь... Можно связываться с духами преисподней. Смотрите, вот пришло, вниз ушло, пришло, вниз, ушло. Дальше ничего нету. Преисподне. Вот. Дальше. Если перекресток, где встречается огромное количество дорог. Вот так прямо. Во. Вот прямо g перекресток. Там различного типа есть перекресты. Это называется демонический перекресток. Демоны есть во всех культурах, во всех сферах. То есть это перекресток, где встречаются демоны всех наций, всех времен, всех направлений, всех магических школ, всех народов, всех стран и так далее. Это называется перекресток совещания или демонов перекресток. Он очень опасен. Чаще всего на этих перекрестках бывает смерти, чаще всего возле этих перекрестков бывает аварии. А теперь те перекрестки, которые искусственно создает человек, и через них проходят огромные трассы. Вот такого типа. Ж-образные и так далее. Сколько здесь аварий случается? Вот таких вот перекрестках. Когда одна машина выходит, другая не успевает, подрезает. Чаще всего на таких многочисленных перекрестках происходит столк столкновение машин все время. И на этих перекрестках, собственно говоря, делают тоннели. Вот наверху такие перекрестки, а внизу тоннели. И, как правило, внизу в тоннелях тоже часто бывает аварии. Вот обратите внимание, возле таких вот перекрестков и дорог очень много, огромное количество рядом крестов. Там памятных этих знаков, камней и так далее. То есть это аварии. Секунду, я сейчас включу э -э -э, зарядку и дальше продолжим. Так, смотрите. Есть перекресток вот такой, Т-образный. Вот он. То есть, ну, шапочка наверху, маленькая дорога здесь продолжается, в основном здесь. Этот перекресток не подходит для колдовства. Он считается ненужным, непригодным. Здесь можно откупиться, можно оставить что-то, можно простым людям откупаться, но не более того. Она не обладает энергией. Она закрывает энергию, то есть вот портал закрывается, крестообразный, так, но крест такой своеобразный. Вот он. Т-образный перекресток он не имеет абсолютно никакой силы, ну, просто перекресток, то все пересечение дорог. Вот такой перекресток он не пригоден в магии, ничего тут делать особо не, не стоит, и здесь никто ничего не собирается. Далее чаще всего колдуны, которые облюбовали один перекресток, я извиняюсь, сейчас кофе свою выпью, а то он остывает. Колдуны, которые облюбовали один перекресток, чаще всего они работают с этим перекрестком. Откупаются, приходят и так далее, и так далее. Не рекомендуется часто менять перекрестки, потому что ты там нарабатываешь силу. Ты там собираешь свою силу, свою рать, и, естественно, уже, собственно говоря, как бы тебе не хочется нарушать эту традицию. Ты там усиливаешь себя, это как твой алтарь, твое место. В присутствии посторонних обряды проводить нельзя. То есть кого-нибудь попросить, прийти, стать, а самой там на перекрестке что-то проводить, никто не должен видеть и знать. Поэтому в присутствии других это не проводится. Абсолютно. Можно попросить человека там подойти, скажем, где-то вдалеке стоять, не смотреть на тебя, отвернувшись, что-то провести, и не более того, потом подойти и уйти но редкий случай, потому что разговаривать нельзя. Надо заранее человеку значит говорить, что мы до дома не будем говорить с тобой ничего и так далее. Как правило, знаете, если вы идете к своему перекрестку и вы меня слышали, Марина, или нет? О чем вы сейчас? Что вы сейчас говорите вообще? Собакой приходить работать ведьме? Не смешите меня. Если издалека вам показали людей в этом месте и их никогда не было, принимайте это как знак и не подходите. Значит, сегодня они не готовы вас принимать. Почему, когда делаем откуп на перекрестке, поворачиваться нельзя? Когда вы кидаете откуп, деньги, ну, оставляете водку и так далее, в конце кидаете деньги, откупаюсь и уходите. Почему нельзя поворачиваться? Как только вы кинули монету и сказали это слово, вы даете им право прийти, понимаете? Вы даете им право прийти, все. Вы сказали, во Вселенной все имеет значение, вы позволили, вы дали право, все, есть внегласный закон. Если человек сказал, он согласен, он откупается и уходит. Все, они приходят тут же, мгновенно, за секунду. И если вы идете и поворачиваетесь, они вас не видят. То есть вы их не видите, извиняюсь, но они вас видят. Вы сразу смотрите им в глаза, потому что они смотрят на тебя. И ты их забираешь с собой. Я не про откупы говорю, я говорю о работе ведьм, Марина. Откуп с собакой можно. Откупились. Ушли и не поворачивайтесь, Ни вы, ни собака. Если вы поворачиваетесь, вы видите их. Э, футы. Они не видят вас. Фут, наоборот. Вы не видите их, они вас видят. Сбивайте меня с толку. Вы смотрите прямо им в глаза. И забирайте с собой домой. Понимаете меня? Поэтому нельзя этого делать. И если вы это сделали... Еще раз проведите ритуал, придите, откупитесь, поверните и не смотрите назад. Вот по этой причине у вас работа может не получиться. Вы их заберете с собой. И это опасно. Ну, не скажу, что эти духи прям разорят вашу жизнь. Нет, но они могут причинить беспокойство. Пока вы снова не пойдете, не откупитесь и их там не оставите. Далее. Даже если у человека что-то упало, даже если у человека упало что-то случайно на перекрестке, не подбирайте. Оно уже пронизано энергией бесов. Бесы кто такие? Бесы это неизменные духи. Вот почему я не приемлю сегодняшние чернокнижье? То есть не приемлю, не принимаю, что это есть чернокнижие и вообще это есть черничество в магии. Потому что там просто бесопоклонство, а мы бесам не поклоняемся. Мы поклоняемся богам, высшим силам, может быть, демонам, но никак не бесам. Бесы и что? Ой, кланюсь тебе бес такой-то, ой, я поклонюсь тебе бес этот. Бес – это всего лишь неизменные духи. И они подчинены колдуну, и они работают для него, понимаете? То есть это бес, это неизменные духи, которые в основном наводят страх, ужас, болезни и так далее. Они питаются отрицательной энергией. Мы не служим им, мы не кланяемся им, мы не просим у них чего-то. Далее. Откуп. Как откупаться? Положить. Сказать вылить немного водки или вина, смотря как нужно откупаться. Иногда мед оставляем на перекрестке, иногда оставляем э, что-то еще, иногда драгоценности, и если нужно прям очень сильные вещи, надо прям перекинуть или снять. Поворачиваемся, через левый плечо кидаем, потому что левая сторона отвечает за магию, за деньги, за славу, за все. Правая сторона она отвечает за настоящий мир. Левая сторона отвечает за иллюзионный мир. То есть за мир, который в нашей голове, который в потусторонних мирах, который в другой реальности, всю реальность называется там. Если вы что-то забыли на перекрестке, ну если это не очень важная вещь, ну если телефон забыли, придется вернуться и переделать ритуал. Но если вы что-то забыли, вот смотрите, даже если у вас, например туда упала вы за что-то откупились вот желательно не, не подбирать вам обязательно дадут 20 раз больше если вы откупаетесь от болезни вот ритуал вам сказали вам надо откупиться от болезни идете с перекресткой, ни с кем не разговаривайте даже если знакомый человек встретится не здоровайтесь, а как по закону подлости, как специально приводят духи именно знакомых. Делайте вид, что вы не узнаете. Идите. Скажите, что я была занята. Якобы копайтесь в телефоне. Если вы откупаетесь в темном перекрестке, кто-то может вас позвать. Не поворачивайтесь, ни в коем случае. Если вы повернулись на зов на перекрестке, это плохо. Это и есть смерть. И не обязательно вы откупались от ритуала или просто шли и через перекресток вас позвали. Это смерть. Вам надо сразу отчитаться. Смерть зовет очень ласково. Если кому-то кажется, что смерть зовет э, страшным голосом, вы ошибаетесь. У нас были рассказы, когда женщина стояла. Что То есть сказала, рассказывала Сейчас не помню, по-моему, Елена И что она болела очень серьезно И вдруг сзади кто-то Сказал, очень ласково Леночка И она прям ее как будто кипятком Обдали И она на следующий день пошла к врачу И ей сделали операцию, сказали еще пару дней И вы бы уже умерли У вас начиналось уже отравление крови Понимаете? Вот пришла она и очень ласково позвала. Во время войны, когда люди видели страшные приметы, видели кровавую луну, понимаете, перед катастрофами, катаклизмами, страшными вещами, перед войнами у людей начинается огромное количество примет, страхов, огромное количество предчувствий, снов и так далее. И видели дети, ну и взрослые тоже описывают, что... Видели очень красивую голую женщину, которая ходила и просила милостыню. С длинными волосами, босиком, абсолютно голая. Люди просто опешили, оторопели, когда увидели ее голую такую красавицу, которая ходит и просит есть. И она куда-то исчезла, не могли ее найти. Когда деду рассказали, дед сказал, будет война, будет голод. Это смерть пришла. Она ходила и говорила людям, что скоро будет голод и война. Так что она выглядит очень красивая. Эти все изображения черепов и так далее, это больше символически показывает о том, ну, какая она является сама по себе. Это сила, вот, сила разрушения, сила ухода. Да? Но, но она не так выглядит. Она очень красивая. Если вы когда-нибудь видели во сне очень красивую женщину, и после этого кто-то у вас в доме умер, это она была. Ее даже все время называть-то нельзя, если честно. Так вот, если вас на перекрестке позвали, идите, отчитывайтесь. Обязательно найдите человека, который вас отчитает. Проведите какие-нибудь чистки, хотя бы оттяните это время. Если на перекрестке вы увидели, что вам навстречу идет человек, знакомый вам, или ваш сын, друг, муж, и вдруг он растворился в темноте, значит, его скоро не будет. Вы увидели его двойника. Отчитайте, не пускайте никуда, падайте на колени и закатывайте истерику, не отпускайте его в дорогу. Он там умрет, погибнет. Дальше. Если на перекрестке вы видите. Если хоть один вопрос еще мне зададут, я буду просто беспощадно кидать черный список. Я сказала русским языком. Имейте уважение, я рассказываю пока еще. Вопросы задавайте в конце. Если на перекрестке вы видите огромную черную собаку, это значит вы под защитой духов. Не бойтесь. Обычно силы приходят, запугивая человека. Силы могут предупредить, запугивая, потому что по-другому, по по иначе над человека не воздействуешь. Если человеку не показать, что с ним будет, если он ничего не сделает со своей жизнью, человек ничего не поймет. Во сне духи приходят, могут запугать, крикнуть. Эм, в обличии каких-то зверей напасть. Человек в ужасе просыпается в холодном поту и видит, что дом горит. Хватает ребенка и убегает. А как еще тебя разбудить? Приятными разговорами ты не встанешь. Как тебя будить? Вот таким образом. Мне рассказывал человек, что должен был лететь на рейс определенный. И во сне... Увидел маму, покойную мать, которая показывала ему грудь и говорила: вот, посмотри. И он оторопевший, опешил, он просто не мог понять, как эта мать показывать себя голой. И он в ужасе, значит, во сне смотрел на это все и не просыпался. И он опоздал. Он опоздал на рейс, самолет упал. Понимаете, они по-разному нас удерживают. Помните, женщина рассказывала, что ночь ушла от своего дома, и вдруг в темноте услышала голос матери, который ее позвал. Она повернулась резко, и через секунду увидела, что уже секунды и она наступает на барану, которую бросили там. Барана, знаете, да, которым просто который может зашампурить человека, если человек упадет на него. Разрыхляют э, землю. Это страшные вот острые прямо эти вот штучки. И она говорит, я подсознательно поняла, что это не может быть мама, потому что я очень далеко от дома, и она пошла спать. Но голос был матери, и она повернулась резко, потом... Поняла, потом в этой спешке увидела перед ногами вот это ж, на которую она чуть ли не уже наступала, понимаете? Но если бы ее позвал другой голос, она бы испугалась. Она бы побежала вперед и кинулась на это все и, и умерла бы, правда? Вот представьте, идешь ночью и какой-то там голос там, Наташа, и ты сразу бежишь и прямо навстречу встречу смерти. Но если ночью голос вашей матери, вы-то повернетесь. Это потом вы поймете, что, ну как, нет, она не могла меня позвать, но голос родного человека вас резко остановит. Так вот, смотрите, насколько духи разумны. Они знают, что человек, услышав чужой голос, испугается, побежит, но услышав родной голос, повернется, а значит спасется, понимаете? Вот они, вот они и так спасают человека. Так вот, я говорю о том, что если вам показывают мир духов, это не надо ходить к батюшке, освещать, чур меня, убирайте, оскорблять эти силы. Мы оскорбляем эти силы. Силы приходят, нас предупреждают, что в твоей жизни что-то нехорошо, что-то не то будет. Мы вместо того, чтобы взять и исправить это, вместо того, чтобы благодарить эти силы, мы их оскорбляем, мы идем их изгоняем, мы приводим батюшку, начинает освещать, прызгать, мы начинаем оскорблять эти силы, мы их приписываем к сатане, мы говорим, чур меня, убирайтесь, а! там туда-сюда. Понимаете, мы оскорбляем силы, которые изначально, изначально с нашим рождением были даны богами и мирозданием для того, чтобы они нас защищали, а мы их оскорбляем. Вот они видят на перекрестке, ты видишь человека. Это твой друг, брат, кто угодно. Его двойник идет тебе навстречу. Тебе показывают, у него смертельная опасность. Или сходи к врачу, или если он в дорогу собрался, не пускай. Они приходят не для того, чтобы ты испугался. Нету абсурда в мироздании. Просто так прийти тебе показывать, они не будут. У них это строго, не к каждому духу можно прийти, что-то предупредить и говорить. То есть нет такого понятия, чтобы они просто пришли и просто тебя напугали. Все это вот воспринимайте как нечто, какое-то предупреждение, что-то такое хотят сказать. И хотят сказать, как правило, добрые. Очень редко, чтобы пришли порталы злых духов, и они действительно смучили, мучили, и то должно быть наведено человеком. Как правило, мир духов, который рядом с нами обитает, они нам хотят помочь. Их бояться не нужно. Не воюйте с силами, которые в вашем доме. Не бойтесь их. Постарайтесь с ними найти общий язык. Постарайтесь им оставлять откупы, договориться, поговорить с ними, попросить ласково, по-человечески. Они начнут вам помогать, охранять ваш дом. У всех будут бедствия, у вас нет. Я жила в той квартире, где сила, которая там была до меня, воевала со всеми, все уходили, все убегали, у всех все заканчивалось, у всех все отключалось, у всех... у всех все останавливалось, бизнес, то убегали с той квартиры, она была проклята. Я пришла, со мной воевала эта сила, она не давала мне жить. Я решила уйти оттуда, а потом подумала, а что я теряю, попробую я с ним подружиться». Попробуй подружиться. Я подружилась с этой силой, эта сила мне начала помогать. И когда я тот раз поехала за вещами, я зашла, увидела все перевернуто, словно там ходил кто-то очень сердитый, злой и переворачивал. Меня нет, скучают эти силы. Я понимаю, но я им обещала, когда все заберу, заберу и вас. Пока они должны быть там, они должны охранять это имущество. Хотя там уже дорогих, драгоценных вещей нету. Это то, что мне нужно для работы, не более того. То есть там статуи, которые ну, не каждому нужны, их не продать, не пропить, их никто не возьмет никогда. Но для меня они доставляют, то есть предоставляют ценность. Естественно, мне их нужно забрать, которая осталась там, атрибуты и прочее, прочее. Далее на перекрестке колдовство оно связано с очень сильными духами. и поэтому без советов человека, который понимает в этом, туда лезть нельзя простому человеку. просто выполняйте рекомендации, которые вам сказали не более того, и не все ведьмы выдерживают силу перекрестков. Не все. В начальном этапе, в начальном пути моей жизни я еще с детства помню, когда у нас э, был больной человек, и перекресток на перекрестке оставили. Зарезанного петуха с определенными словами и так далее. И почему-то меня взяли с собой. Наверное, надо было, наверное, чувствовали. Потом сказали, что нужно одного невинного ребенка туда брать, потому что невинному ребенку они показываются. Мне было мало лет, и я помню, мне было где-то 5 лет, вот примерно так. Я помню, что я пошла, еще одна женщина была тоже бабушка. Меня за руку ввели, мы, мы пошли туда, я встала, они что-то там читали, это все оставили, ушли. И я видела вдалеке, что какой-то волк стоял или собака, но там никого не было, они его не видели. Я потом дома твердила, что там собака была и волк, и он петуха съест. Они переглянулись, знаете, как бы знак согласия кивнули мол все нормально значит значит пришли значит жертву забрали человек выздоровел за короткое время я не буду говорить как я заболела найдя тетрадь моей бабушки прочитав то что не надо было читать у меня внутри было ощущение что я умру этой ночью у меня был жуткий страх я до утра переживала что я умру я боялась спать Утром не смогли меня будить, потому что я отключилась ближе к утру, мне было очень плохо. Начали меня одевать в школу, я начала падать, они поняли, что у меня либо температура, мне либо нехорошо, и положили обратно. А потом принесли с кладбища, который там был погост, принесли землю, намазали меня всю. Я помню, как я намазанная сидела, голая сидела на каком-то там стульчике, Бабушка что-то там начитывала, поплевывала в сторону. Вот я сидела, сидела, пока это не высохло, не стало, как корочки. А потом меня искупали. И все это с меня сошло. У меня прям от этого состояния вся кожа высыпала. У меня был такой ну, страшный вид в те годы. И я потихоньку отошла. Различные были моменты, когда я не то сказала на кладбище, понимаете, опять мне стало нехорошо. Это для некоторых людей это такое развлечение они какие-нибудь две книги прочитают по колдовству. Уже колдуны-ведьмы прям решили удивить весь мир. А я жила в такой семье, я жила в этом всем, я видела это все. Для меня это была часть жизни, для меня это неудивительно, что люди приходили. Приносили чепчик своего ребенка, что бабка моя сидела с этой булавкой, отчитывала, начитывала, зевала. И через три дня они приходили, приносили к гостиницу еще что-то. И говорили, что ребенок перестал плакать, закатываться, берет грудь и так далее. То есть все, все нормально. Для меня это была обычной моя жизнь. Теперь... Некоторые приметы о перекрестке, которые нужно соблюдать, когда вы проходите мимо перекрестка. Если услышали лай собак или вой, это к покойнику. Значит, кто-то из ваших близких умрет, может быть, кто-то болеет. Если увидели, что-то валяется, не поднимаем, потому что это откуп, скорее всего. На перекрестке нельзя есть. Вообще есть такая шутка. На перекрестке не ешь, беса проглотишь. А вообще, если честно, заберешь энергию темной силы себе. На перекрестке кушать нельзя. Вообще хочу вам сказать, когда вы детей забираете ночью, ну, или едете по ночам куда-нибудь, Положите им под куртку, под майку. Если это маленький ребенок, такой кусочек хлеба куда-нибудь туда, в распашонку положите хлеб. Сила хлеба, сила земли оберегает человека в дороге ночью. Так делали мои бабушки, я это помню всю жизнь. Хлеб, когда нас забирали ночью домой, у меня бабушка, погодите, погодите, стойте. Вот она разрезала кусочки хлеба и засовывала нам э, в подмайки. И я тогда, естественно, не понимала, злилась, не, зачем мне этот хлеб нужен. Так надо. Заставляли меня с этим хлебом идти. Потому что хлеб оберегает. Но не именно хлеб, а сила земли. Потому что хлеб откуда? Пшеница это, правда? А пшениц, смотря из чего этот хлеб испекли. Но в любом случае это сила земли, которая оберегает человека от зла всю дорогу. Любой хлеб. Дальше. На перекрестке деньги считать нельзя. Обрекаешь себя на нищету. Вот некоторые люди стоят на перекрестке, много раз я наблюдала, там что-то считают, ребенку отдают, вон, иди мороженое купи, вот, пересчитали, отдали. На перекрестке, там удобно стоять, просто перекресток, вот оттуда идет ребенок, там дорога, вот они встали посредине, посчитали деньги, отдали. Никогда этого не делайте, потому что там портал, там огромная энергетика, и нет, вы можете пройти через перекресток, если вы проходите, почему бы нет, спокойно переходите, но соблюдайте определенные правила, чтобы остаться нетронутыми, чтобы спокойно пойти по своим делам, чтобы ваши дела не остановились и прочее прочее. Далее, постарайтесь на перекрестке долго не стоять, если вы кого-то ждете. Долго не стойте на перекрестке и не зевайте. Знаете, есть такая примета, говорят, на перекрестке, кто зевнет, чертом жить будет. А вообще, э, кто на перекрестке зевает постоянно, он набирает в себя отрицательную энергетику и обязательно встретит энергетического вампира в своей жизни, Буйного, неадекватного, пьющего человека. А возможно ли зевать на перекрестке? Вы скажете, ну вот прям это редко бывает. Я, я вам скажу нет. Люди очень часто останавливаются на перекрестке. Мой дом на перекрестке. Вот прям одна дорога туда идет, одна сюда. Вот практически на перекрестке, рядом с перекрестками я очень часто видела людей, когда по утрам стоят, смотрят на часы, зевнули, там кого-то ждут, звонят. Люди очень Часто их прям тянет туда какой-то энергии невидимой. Они стоят именно на перекрестке. Все эти действия делают там. Эти все при приметы не просто так придуманы от нефиг делать. Это веками люди делали эту ошибку. Поэтому нужно это знать. Вы открываете, э, скажем так, энергию, понимаете, свою, открываете вот этим вот темным силам. Поэтому на перекрестках лучше долго не стоять. Это опасные зоны. Вот и все. Опасные зоны. Если вы нашли перекресток трех дорог, можете встать посреди перекрестка и ну, не громко орать, но так, чтобы было слышно, сказать то, что вы хотите. Вот если у вас очень сильно сейчас что-то надо, не получается, и вы знаете такой перекресток трех дорог, трех. Посредить не становитесь и просите. И это сбудется. Но я хочу вам сказать, что это, наверное, ну, вот единственная положительная вещь, связанная с перекрестком. И то с перекрестком трех дорог. Три дороги означает боги, я и мое желание. Но это надо еще. Знаете, найти такой перекресток. И если человек нашел такой перекресток, идет туда, становится, все время просит: в древние времена люди находили такие перекрестки в лесу, еще где-нибудь никому не говорили. И у них все время что-то случалось, получалось вот прям за что не возьмутся все это, получается, за что не берутся все, как говорят, все ладится. И все удивлялись, как это так. А вот они нашли перекресток трех тарок, посредине становились и просили, понимаете? Да, три, точно. Еще геката матерь трехликая, понимаете? Луна имеет три цикла, три цикла луны: новолуние, полнолуние и убывающая луна. нет там нет скоплений негативной энергии потому что перекресток трех дорог порталы в три стороны в три измерения дальше если вы идете по перекрестку постарайтесь идти сбоку Постарайтесь не ходить постоянно посреди перекрестка. Вот вспомните, если вы... Э, вот у вас есть такая привычка ходить посреди перекрестка каждый день, на работу и обратно и так далее. И вот проследите за своей жизнью, вы поймете, что у вас в жизни, ну, не копятся деньги, что у вас в жизни постоянно какие-то трудности. Понимаете? Если вы постоянно будете ходить, есть перекресток трех дорог, и можно найти. Так вот, если вы постоянно переходите через перекресток, центр перекрестка, вот прям по центру любите ходить, у вас жизнь будет меняться к худшему и к худшему. Вы все время подбираете отрицательную энергию туда и обратно, вы будете выжитые. Постарайтесь вот сейчас вот обратить на это внимание, и не по центру перекрестка, неважно, асфальтировано оно или нет, а сбоку идти. Не посредине. Если вы хотите, чтобы у вас дело наладилось какое-то важное, проходя мимо перекрестка, встаньте в центре и говорите. Юг, запад, север-восток. Все исполнится в свой срок. Говорите, что хотите, и идите. Это обязательно получится. И этому перекрестку принесите откуп. Четыре монеты. Встаньте, киньте через левое плечо, идите домой. В этот день уже через этот перекресток не проходите. Еще раз говорю. Юг, запад, север-восток. Все исполнится в срок. И говорить, вот. Помогите мне там в таком-то деле. Пожалуйста, не надо Васю, петь, еще кого-нибудь звать. Посерьезнее вещи есть в жизни, которые у вас никак не получается. Далее. Вот. А если... У вас постоянные болезни, я вас научу, как через перекресток излечиться. Но есть такая вещь, мыть руки, ноги, принести и вылить на перекресток и сказать, что было мое, бесам отдаю, и уйти. Через некоторое время эта болезнь начнет уменьшаться. Но если вы подождете, я вам дам более действенный, сильный ритуал. На перекрестке плю... плеваться нельзя. Это плевок в лицо темных сил. Это неуважение к темным силам. И неуважение к темным силам. Может обойтись вам дорого. Называется жизнь выплюнешь. Человек, у которого есть привычка плеваться на перекрестке, а некоторые прям идут и все время вот ищут перекресток, чтобы плеваться. Не знаю почему. И еще и ногой протирают это, то есть размазывают. Вы оставляете след ноги то есть весь, весь ждокий оставляете. Оставляете э, свою энергию. В свою, в свой генетический код на перекрестке темным силам. Со временем начнете болеть. Люди, у которых есть привычка плеваться везде, и тем более на перекрестках, харкаться, плеваться, ногами там втаптывать это все и так далее, они, как правило, болезненные. Болеют постоянно. Лечится, лечится по больницам, болеют и рано умирают. Вот это знаете. Жизненную энергию плюешь. Итак, я вам рассказала, насколько возможно, более подробно о перекрестках, о том, что из себя они представляют, какую энергетическую зону они представляют, для чего они нужны, что они дают человеку, что там можно делать, что нельзя как они предупреждают и так далее и так далее, и для ведьм и для обычных людей различные приметы, различные э, верования, связанные с перекрёстком и с энергией перекрёстка. И я надеюсь, что эта информация будет вам полезна и как бы будет использована для вас во благо. И я хочу вам сказать еще одно. Если вы заметите как-нибудь, просто заострите на это внимание, на перекрестке у вас две тени. Как правило. На перекрестке у вас, как правило, две тени. Одна тень ваша, вторая того демена, который наблюдается за вами там. Как-нибудь попросите кого-нибудь, встаньте посреди перекрестка и попросите кого-нибудь сфотографировать. Все большие... Объединения и банки, которые забирают с людей денежки, они, как правило, строятся на перекрестках. Раньше соблюдали это, сейчас тоже соблюдают, хотя вам не говорят. Все гиблые места, кварталы, где проституция, где наркомания и так далее, все они ближе к перекрестку и рядом с перекрестком. Они питают этот перекресток своей отрицательной энергетикой, подавленностью, страданиями, слезами и так далее, и так далее. Перекресток опасное место, но через перекресток можно и подлечиться, и вылечиться. Точно так же, как и кладбище. Оно опасное место, но кладбище может убить, кладбище может воскресить, кладбище может помочь и так далее. У многих организаций очень много оккультных, тайных знаков, о которых мы не знаем. Нам кажется, это просто выбрали логотип такой красивый, интересный. У многих организаций оккультные знаки. Например, машина «Мерседес», перекресток v образный Говорят, что... Человек, который создал, то есть создатель машины Мерседес, он же создал ее... Э, да. Он же создал ее, как бы и назвал в честь своей дочери Мерседес. Это же имя испанское, Мерседес. Так вот. Вот она, V-образная. Это знак Мерседес. Ну, не совсем так, скажем так. Вот, вот таким образом, да, сделано. Вот он. V-образный или Е-образный. E Перекресток. Богини Гекаты. Люди, которые соблюдают эти оккультные знаки, люди, которые не просто так создают логотипы, а знают, чему следует, они свой бизнес изначально, э, скажем так, предохраняют, грубо говоря, от всяких нападок. Они изначально свой бизнес оберегают, защищают и открывают денежный портал. В каждом гербе есть оккультный знак. В комму... Коммунисты столько оккультных знаков привели. Звезда Давида, 1 мая, который в ночь, они посвятили этот день темным силам. Люди выходят на парад, ура, кричат, все в этот день. Это день темных сил. Вся их энергетика идет в жертву темным силам. Многие люди, прежде чем захватить власть э, с темными силами, заключают договор. Например, Екатерина Великая и Екатерина Дашкова посвятили себя в масонство и провели определенный обряд с темными силами, когда они порезали себе грудь чуть-чуть и пустили кровь, и отдали кровь в свою в жертву темным силам. И она пришла к власти. То, что она молилась, ходила в церковь, это для вас. Понимаете, как одно дело делать вид, что ты веришь в это, другое дело следовать этому. Если ты не следуешь нищебродной религии, ты не нищеброд. Ты можешь для других показывать это. Якобы ты веришь, но ну, это так требует. Я, конечно, извиняюсь, но Путин, Медведев тоже идут и зажигают свечи. И вы думаете, что они верят в это все? Конечно, нет люди, которые ради власти обязаны быть набожными, они обязаны показывать, что они верят, религиозные люди, верующие люди. Это нужно, это обязывает. Если бы в древние времена человек говорил, я не верю в христианство и читаю Библию, она мне вообще не интересна, то он бы не смог удержать власть, потому что вот эта чернь, эта толпа тупая, вот это стадо, оно бы... Растоптала его, она бы сказала, вот он против христианства и так далее. Когда э, Петр III, то есть муж Екатерины Великой, смеялся откровенно над христианством, над религией и так далее, и так далее, она этим воспользовалась и сказала, в скором времени будет католицизм, скоро православие уничтожит он, помогите мне стать э, царицей, и я вас... Обе буду оберегать и сохраню вашу религию. Они его не пустили на царство. Народ стал камнями, палками, не пускали Петра Третьего, чтобы он вернулся в Петербург. Его арестовали, и народ был за Екатерину. Почему? Она сказала, я христианство не предам, я христианские церкви и так далее. Понимаете? Она поняла, это стадо. Стаду нужно говорить, что я за вас. Но это не значит следовать стаду. Когда некоторые говорят, ну вот так вот вы говорите, а вот вон Екатерина Великая такая верующая, набожная была, и вот поднялась до власти. Какая она была верующая, набожная? Объясните мне, в каком месте? Она убила мужа, заняла трон. Первое, нарушила, не убей. Она э, пошла против воли Бога, помазинника Божьего, Божьего, то есть э, Петра Третьего. Бог его выбрал, он был в царем, она свергнула этого царя. У нее было много мужчин. Она не следовала канонам. Она узурпировала власть. Она давила сына. Она казнила тех, кто мешал ей власти. То есть она нарушила все законы Библии, которые приписаны. Она не воруя, она своровала эту власть, забрала. Не вожила имущество чужого. Она вожилала чужой власти и забрала эту власть. Не при любодействии у нее было много мужиков. Правда ведь? Не убей, она убивала, потому что так нужно было эта власть. И тогда, не отрекись от матери отца, она отреклась, отреклась от католици то есть от протестантизма, она отреклась от веры своих, знаете, предков, она отреклась. То есть она нарушила все законы, которые свод законов, 10 законов. Но она каждый раз ходила в церковь. Очень молилась, показывала свое уважение к православию, дальше что? Показывала для толпы, для стада. Вы знаете, что Екатерина Великая первая хотела освободить крестьянство? Почему ее правнук это сделал? Он просто нашел ее письма, прочитал, что она очень хотела быть своим потомком. Она оставляет наставление, что надо освободить. Она хотела, но она понимала, что она к власти пришла с помощью э, дворянства. Если обидеть дворянство, они ее предадут просто. Она же Почему она так боялась самозванства? Потому что она сама была самозванка, понимаете? Она не имела права на престол. Она должна была быть рекиншей при Павле, а потом уйти 18-летию и просто тихо смотреть, как он царствует. Но она правила до конца своей жизни. То есть она сама была самозванка. Поэтому бояла самозванцев. Она не имела законных прав на престол, на всю жизнь. Так где она что соблюдала-то? Где? Ради стада... Ходила, молилась, чтобы все говорили, как она верующая. Елизавета Петровна соблюдала, она была очень верующая женщина, очень верующая. Загнобила, оставила этого Иоанна Антоновича, ребенка, новорожденного, запрещала с ним говорить, раз, разговаривать, его били каждый день. Он душевно больным, умственно отсталым вырос там и умер в этой тюрьме. Екатерина организовала потом, якобы он убегал и избавилась от него. Елизавета скольким отрезала языки, сослала в Сибирь? Это верующая женщина. Анна Ивановна была верующей, она наказывала тех, кто принимал католицизм и предал православие, превращая в шутов, издеваясь над ними. Верующая Анна Иоанновна, которая каждый день расстреливала животных, для этого выпускали, которая замуровывала людей в наказание, огромное количество убийств, бесчеловечности. Пыток. Я говорю о том, дорогие друзья, что одно дело говорить, что ты веришь нищебродной религии, другое дело жить согласно этой религии. Если ты не живешь согласно этой религии, значит, ты не принадлежишь к этому стаду. Ты просто для стада играешь на Вот и все. Одним словом. Про перекрестки я вам рассказала исчерпывающе. Я думаю, что ну, не только Россия, но ну, и другие страны немало повидали жестоких, бесчеловечных правителей. Так что... Так, в центре могилы больше раскидывается... Считается... Да, считается перекрест неважно, если пересекаются дороги, даже если там дерево растет, это перекресток. Все, дорогие друзья, всем доброго утра. Я пойду, наверное, чуть-чуть отключусь. Надеюсь, усну немного. Всем удачи.